Ассаляму саляму алейкум ва рахматуллахи баракату. Мир вам, милость Аллаха, его благословения Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. По традиции, 18 числа месяца Зульхиджа все шииты отмечают светлый праздник Гадирхум, установленный в поминании Завета, заключенного Всевышним Аллахом со своим последним пророком. Да благословит его Аллах и его род. В местечке с одноименным названием, на глазах более ста тысяч свидетелей, там благословенный посланник Аллаха, подняв руку имама Али, «Да будет мир с ним», провозгласил историческую фразу, «Кому я был попечителем и покровителем, тому вот Али» будет попечителем и покровителем Мауля, тем самым закрепив институт имамата как назначенного Богом духовного преемства. В нашей традиции этот день также принято именовать днем заключенного завета Ахда, и по своей духовной важности праздник этот не уступает праздникам разговения. Ураза Байрам и жертвоприношение Курбан Байрам. Предписанные в него благие деяния, пост и поминание Всевышнего Аллаха имеют великие последствия. Пост в этот день стирает прегрешение 60 лет, а поминание Аллаха Зикр дает на небесах награду вдвое больше, чем аналогичное действие, совершенное в ночь предопределения – В целом, благочестие, проявленное в этот день, приравнивается по духовной значимости к ста большим и малым паломничествам – хадж и умра. Также сообщается, что не посылал Всевышний Аллах ни одного пророка – который не знал бы об этом дне и не почитал бы его с большим уважением. Собственно, такой вывод является естественным, логичным умозаключением, принимая во внимание, что все пророки Всевышнего Аллаха, да будет над ними мир и милость Всевышнего, прекрасно ведали о том, что их земная миссия служит делу подготовки финальной и универсальной миссии ⁇ неспасение для всего человечества, откровение ислама, вечными непорочными хранителями, которого до судного дня Всевышним назначены чистые, непорочные имамы из пророческого рода Аглюльбейт. Да будет над ними всеми мир и благословение Всевышнего. Следовательно, не будет преувеличением утверждать, что день Гадирхум является нашим общим духовным источником. Последователями какого бы из божественных пророков мы себя не считали, ибо все они черпали свои учения из единого нектара божественной чистоты. И все как один ожидали наступления этого великого дня, в который будет заложен первый камень грядущего города справедливости для всех людей. Имамат Али, да будет над ним мир, божественное руководство. Имамат Али мог бы стать началом эры процветания, золотого века человечества, но стал на деле предвестником эры раздоров и кровопролития каковых ранее не ведала история. Силами лицемеров, из числа явно засвидетельствовавших завещание посланника Аллаха, провозглашенная им при возвращении из прощального хаджа, была внесена смута, раздуты межклановые и межплеменные разногласия и, в результате, над чистым откровением, в сердцах невежественных масс народа взяли верх предрассудки джагелийской эпохи. Есть ли в мире большая степень лицемерия, чем видеть и слышать, и отворачиваться от очевидного? Есть ли высшая степень неверия, нежели услышав слово Священного Корана, произнесенные в этот день? Сегодня... «Усовершенствовал я для вас религию вашу, и завершил для вас милость мою, и остался доволен для вас исламом, как религией». Все же пытаться, прикрываясь именем ислама, лишить мусульманский народ этого великого праздника, свести на нет его значимость – свести на нит его значимость и подвергнуть сомнению саму историческую достоверность этого события, невзирая на великое множество свидетелей, и даже попытаться исказить дату неспослания аята. Но не стоит обольщаться, но не стоит обольщаться тем, что гнев Аллаха, который неизбежно падет на вождей лицемеров, может обойти последовавших за ними. Как сказано в Священном Коране, «Всякий раз, как войдет община, какая-либо, станет она проклинать подобную ей. Покуда не соберутся они там вместе, тогда скажет последняя из них а первой, «Господи наш, эти сбили нас с пути верного». «Дай же вкусить им наказание двойное огнем адским». И тогда скажет им Аллах, «Для каждого будет двойное наказание». Но не знаете вы этого. Людям даны головы, дан разум, чтобы размышлять и делать правильные выводы. Нам дарована логика и врожденное чувство справедливости. Именно эти дары Всевышнего – неразрывно связанный с божественной искрой в душе каждого человека, с его фитрой, служит тонкой, но неразрывной для всякого шиита, связующей нитью с имамами из рода пророческого, будь они явны или скрыты от его глаз. Имамат для нас неотделимый столб веры, и одним из выражений его практического подтверждения – является праздник Гадирхум, который мы отмечаем. Отмечая этот радостный день, мы тем самым декларируем, что не принадлежим к числу тех, кто осознанно или по невежеству последовал за лицемерами, исказил историческую правду, отвернулся от справедливости, мы тем самым как бы говорим, что нам достаточно наказания в этом мире, которое уже навлекло на мусульманскую умму невежественное большинство, отвернувшись от имамата, присягнув на верность неправедным, деспотичным правителям, вынудив последнего, назначенного Богом, справедливого вождя, уйти великое сокрытие, отодвинув наступление эры справедливости на неопределенный для человечества срок. Нам довольно и этого испытания. И как бы долго оно ни продлилось, мы не забываем день Гадирхум и верим, что день торжества, что день правды еще наступит на земле, и наш праздник вернется к нам во всей полноте своего смысла. Мира, счастья, радости всем вам, дорогие братья и сестры, в этот праздничный день. Ассаляму алейкум варахматуллахи рахматуллахи Берегите себя. www.byislam.com